Черные горы, как стражники ночи, грузные скалы, словно призраки тьмы. Ночь мое время, во мне сила волчицы, я из волчьего рода, моя кровь любит свободу. Я иду к храму Аргозы. Властителя теней, хранителя Царства духов. Я прошу тебя, царь теней, дай мне силу, пробуди во мне мою хищную кровь. Отправь ко мне духов, стражников древних. Я знаю, они защитят меня. И сопроводят меня. О, враги мои, Вам не догнать волчицу. Мои клыки острые, Мои когти страшные, Мои ноги быстрые. Я волчья душа, Я каждого одолею. Я каждого из вас загрызу. Враги мои, знайте, вам моих тайн не разгадать. Я под защитой великих духов».